Твои нежные молодые губы Появились будто бы из ниоткуда Никогда я этот миг не забуду Будь собой, малыш, будь со мной, малыш Это... что это дьявол и атакую с намерением убить убить вот так вот вот так вот вот что с вами будет если вы не пойдете в детдом голоса с того света? Ты не света. с самый... Ну что, пацаны, аниме? И вот я, не сын субаки, спешу на помощь. Я не пропаду, у меня большое будущее. Да, мы все знаем, на что ты способен. ты щерамнау. Какой смысл плакать из-за аниме в твоем возрасте? А мне Я сделан из мяса. Опять на Рик опялился. Нет. Не на неё, на тебя. Извращенец! Чего и следовало ожидать от пользователя A-Channel. Не понимаю, о чем ты. Какой еще пользователь A-Channel? Ну, по-гах. Акабе! О-о-о-о, пошли на все нахуй! пошли на все нахуй! По имени душ... О-о. путь что забыл Живи, Брат! Брат! я так внезапно подскользнулся давай уже возвращайся на место Тебя удивила взлетевшая в небо девочка а мужской голос у женского персонажа тебя не удивляет знаешь ты лучше поменьше херни занимайся а то жизнь знаешь она короткая Значит, нам тоже нужно вести взрослые разговоры. Но... Я когда вырасту, хочу спиться и умереть от пьянки.